Всем привет! Сегодня будем готовить вкусную и красивую праздничную закуску которая просто идеально подойдет на новый год Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео Сначала измельчаем все ингредиенты Укроп нарезаем ножом Затем берем мелкую терку и натираем на ней морковку Яйца и подмороженные плавленные сырочки. Теперь соединяем в миски сыр. Яйца. Укру. Выдавливаем чеснок. Добавляем соль, майонез и хорошо перемешиваем. Из получившейся массы делаем шарики. Лучше всего это делать смоченными в воде руками. дальше нам надо каждый сырный шарик покрыть морковкой для этого смачиваем руки водой наносим тонкий слой морковки на ладошку и сверху помещаем сырный шарик а теперь прижимаем морковку чтобы она полностью покрыла весь шарик где не хватает докладываем и вот так вот облепливаем полностью весь шарик слой делаем тоненьким только чтобы закрыть белые части чтобы сырные мандаринки выглядели как настоящие, в каждую из них вставляем гвоздичку. Вот и все. Красивая праздничная закуска готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.